Привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Церкало заднего вида вот так, без накладки. Конечно, некрасиво выглядит. Когда на аукционе покупал машину, в фотографиях видно было, что тут пластмассовая накладка присутствовала. Но когда машина приехала в Потипату, сразу заметил, что ее больше нету. Черт ее знает, друзья, куда она делась и потерялась. Но сразу мне стало ясно, что найти этот деталь отдельно и купить будет очень непросто. Расспрашивал на Буринках. Но отдельно никто не хотел продавать этот пластмасс. Искал интернеты и на Алиэкспрессе нашел. Внимательно изучил, именно на какой машине подходит. Но когда посылка прибыла и замерил, оказался, что именно эта накладка не для моей машины. Машина 2016 года и с большой вероятностью китаец прислал накладку на машин 2012-2014 года. Да, было грустно и печально, но что сделаешь? Пришлось пошевелить с мозгами. И как вы думаете, что я придумал? Купил вот такое подходящего цвета эластичное пластмассовое горшочек для цветов. Потом вырезал из бумажки вот такой шаблончик. И с помощью этого шаблона потом вырезал пластмасс нужной формы который временно заменит накладку на зеркале, пока не найду и куплю нужную заводскую накладку. Приклеили эту накладку на месте с помощью керметика. Наклеили скотч, пока керметик затвердится, и потом ее, конечно, удалим. Ну и, конечно, кому идея понравится, ставим палец вверх, подписываемся на канал и комментируем видео. Спасибо всем за просмотр.